Вот уже несколько дней распорядок моего дня. В 5.30 подъем, кофею, на велик, мешок и вперед. Что это такое? Это кедровая шелуха. Вот вопрос интересный, который никто не задает, не задает себе, я считаю. Вот Бог помогает или не помогает? Вообще о Боге очень мало думает. А я вот думаю, вот этому вот помощь Бога. Я когда ездил за ландышами, это туда я ездил 8 километров за ним. И вот еду обратно, смотрю рядом с дорогой э, кедровый шелуха. Я ее раньше на огород ложил в борозды. За лето она перекрывает, превращается в перегной. То есть какая-то черная масса. Если бы не знал, что здесь кедровый шелуха, ни за что бы не поверил, что это э, было. И вот я беру подборной лопаткой и уже перегнивший на грядку. А так как у меня земля как кирпич, ну, опять же, можно судить, а Бог мешает, ну, мешает, да, земля как кирпич. У соседей рыхлая. Ну, рыхлая почему? Они углем топили и всю жизнь на огород выкидывали залу вот поэтому рыхлая. А я дровами топил, вот она и твердая, как кирпич. Вот, чтобы копать сухую землю, нужно ставить лопату и ногой ее туда забивать прямо, понимаете? Если она мокрая, то вот так вот берешь и с лопаты стрягиваешь, она не стряхивается. Потом солнце, она до этого запекает, кирпич становится. Кирпич, эти грудки, его невозможно разбить. Сначала вот не такой вот тяпкой разбиваю, а еще с еще советского образца тут один такой загогуленный, очень такая мощная. Вот я сначала вот этой разбиваю, а потом уже тяпкой начинаю разбивать грядки, потому что что-то нужно делать. Вот. Соседи пашут, культивируют. Если мне это делать, этот вариант не проходит. Почему? Ну хорошо, я вспахаю. Это первое. Минус, что все трактористы спешат, они могут плуг по-разному отрегулировать. Они на максимум делают чуть ли не метр. И, понимаете, весь плодородный слой, он переворачивается и уходит вниз, и вся глина наверху. И после вскопки я смотрю весь огород, аж рыжий от этой глины. Мне этого не пойдет. Я лопаты скопаю. Вот. Первое, Хотя они могут Глубину-то разную отрегулировать Им некогда Заехал и попер вот. И людям нравится Думают, чем глубже, тем лучше ну, А потом что? А потом культивируют, естественно Культивируют бородами, бороздами Баранами культивируют вот. А потом берут перегной То есть, перегной, не перегной Навоз вносят вот Там, где навоз, у них растет Там, где навоза нету, там, естественно, не растет Я хочу, чтобы вся была рыхлая земля вся меня на огороде вот поэтому борюсь так то есть куски эти разбиваю все-таки мельчу потом вот это вношу Но понимаете в чем дело если вот это вот так вот мешками завозить вот это третий рейс это очень долго буквально ну ничего не посадишь будешь все лето возить разбивать, перелопачивать, опять возить, и так вот все лет. Вот я третий раз сделал, и думаю, больше не надо. Ну, нечего, больше делать нечего. Сейчас вот в шесть выехал, сейчас семь, три раза, а, кстати, откуда это? Это не за поселками я брал. Прямо в деревне. Еду как-то по улице, смотрю, помощь Бога. Опа, Лежит куча, я хотел за поселок ехать. Там куча. Кто-то, ну, не нужно, привез на грузовике. Вы, вы, высыпал, как рядом с дорогой. Непонятно. дурачок какой-то. Это же пере... удобрение Высыпал рядом с дорогой. Ну, может, лишнее было. Может, у него этого удобрения уже там по колено на огороде. Не знаю, куда делать. Вывез. Или мне туда ехать. Туда три, обратно три. Время сколько теряется, плюс сил. Это прямо вот у меня, ну, буквально, там, пять минут езды там собственно заброшенный участок дома нету вероятно использовалась просто как огород чтобы только за поселком там не брать э, землю не садить прямо тут на участке дома нету а смотрю уже несколько лет там трава вот такая вот в рост и вот в эту зиму то есть в это лето никто их не пахал это куча лежит сто лет ну, лежит, то ли высыпали, то ли под огород, непонятно. Но ну, садить однозначно не будут. Сегодня 20 мая, если куда же садить? Никто там не будет садить. И она уже лежит, я вспомнил, что несколько лет. Ну, спросит-то меня у кого. Ну, не знаю, украл я, не украл. Я не знаю. Ну так, скажет, что ты берешь. Ну, скажу, что высыпать. Скажет, ну, высыпь. Ну, ладно, высыплю. Ну, что? Что за это? 10 лет не дадут. Вот, такое дело. Сейчас покажу, что там. Вот я открыл мешок. Вес его примерно как мешок цемента. Ну, может, чуть меньше. Вот такая вот масса. Я беру сверху. Потому что там буквально вот 5 сантиметров снимешь, начинается вот такая. Ну, держит влагу. Держит влагу. И сейчас все это пойдет на огород. Почему? Ну, чтобы воду не возить. Потому что вот мокрая. Мокрая она намного тяжелее, чем сухая. Вот сверху снимаю. Вот утро поехал, сверху собрал сантиметров 5 мешок. Три мешка привез, хватит. Вот на за день высохнет. Опять следующее утро поеду. также несколько дней я делаю. Опять соберу верхний слой сухой, чтобы легче было вести и закидывать сюда. И на огород. Вот на грядке. Вот это вот самое. Убийственная земля, если дать по... Ну, можно гозе забивать. Вот, а по башке дашь. Смерть можно констатировать и без врача. Вот такая вот земля. Что будет тут расти? Не Ни картошка, ничего. Морковка-то вообще молчу. Или редиска. картошка да не будет расти. Если вот так вот ямку сделать и навоз туда закинуть. Вот навозе будет расти. Только касается стенок все, труба. но ну, не будет расти вот. Она должна вот взять вот так вот и рассыпаться, но это не земля но ну, вот, помогает Бог или мешает, ну в данном случае мешает вот, испытание. а зачем мне испытания говорят, трудности Бог дает, чтобы испытать человека да нахрена мне эти испытания, вот я поэтому против Бога, а почему за, вот я, видите мульчирую. вот так вот получается что вот так я замолчирую Естественно, поливаю вечером. Она будет э, меньше испаряться. И вот так лежит, типа мульчи. А все рыхлить нужно. Я рыхлю, она постепенно перемешивается. И в контакте с землей, там же микроорганизмы, она перегни, перегнивает. Вот. И я думаю, что через, скажем, мягко выражаясь, несколько лет она станет лучше. Нет, я заметил, я вносил просто иголки иголки и земля стала рыхлее насчет плодородия ничего не могу сказать потому что ну, она же не за день перегреет Перепреет. и не за год вот это требуется время года вот это цветочки на очереди ждут тоже тоже все буду мульчировать весь огород пока-то куча не кончится вот буду мульчировать и хвосту буду мульчировать что у меня тут растет вот грядки шли вот так вот и тут были ландыши и вскопал просто и не думал их собственно и не было а пробилась жить хочет там она выбилась то есть вот так вот грядка была это с того года я завез ну ладно пересажу хочу ландышек ландыши, и не так чтобы ландыши все перемешкал здесь были вот также грядка шла Лели. Эти тоже пробиваются. Вон. Тоже пробиваются. Тоже хотят свести. Но тоже как-то упорядочено. Они а то, что тут один, там один. Надо их выкопать и немножко разделить. Тоже буду мульчировать. Вон я все мульчирую. Вон там. Все, что можно. Пока не кончится куча. Вот моя задача в это лето. Все равно там садить никто не будет. А эта куча просто перепреет бездарно. Ну, никому не надо. Или никто не занимается. Вы понимаете, в чем дело? Женщина, она не сможет так возить на велике. Даже на машине не сможет. А мужикам это нафиг надо. А подсказать некому, как будто они в разных постелях спят. Ну, спите в одной постели. Баба, ну скажите мужикам, ну привези нам. Вот как у человека на ютубе он показывал. все, У него все хорошо. Вот. Нет, они в разных постелях э, спят и, и молчат. Когда они лежат вдвоем, они молчат. Они не, не разговаривают ни о чем. А если разговаривают, может бухтеть три часа и ничего не сказать. Было такое у меня. Спрашиваешь, а это что? Я не знаю, а это что? Я тоже не знаю. А что вы говорили? Ху, ху его знает. Вот, кстати, вот это знаете, что такое? Вот это. Это Венерин башмачок. Орхидея, растет у нас на природе. Вот ну, чё не взять. Такой цветок, как бы показать лучше. О. Во. Вот на этом фоне. Так. Даже не так. Вот так вот. Вот. Я даже могу взять вот это, по-моему, за 14 рублей горшок. Отличный цветок. Ну, скажем, сколько Лучше всего конечно, за 150 продавать. Потому что, ну опять же, сами же не накопают. Главное, там, где я копал в лесу, их уже нету. Там какой-то другой вид. Но в, это, в эту весну я поехал, а его нету. В прошлый был, только не такой, а мельче. И ну, такой вид, которого я вообще никогда не, не видел. Откуда он там появился? Но нету. Вот, теперь что? Задача одеть старую перчатку, напрячься мышцы, взять этот мешок, вынести на огород и все это сверху замульчировать. А потом что? Ну, потом завтрак готовить и опять огород весь день. У меня работы море. А, кстати, я забыл сказать. Еду на велике, а еду же не, не, не, не один раз уже, а несколько раз и каждый день идет а, Толстая такая баба Ну, лет, наверное, 30 Ну, вес скидывает, понятно Когда один раз ее встречаешь Думаешь, ну, просто случайность И когда три раза ехал я уже И три раза она в одно и то же время Ну, вес скидывает Дорогая моя, ну, ты вот так вот Поупирайся на велосипеде Как я вот вышел и захожу на... Наверное, уже часов в... Вчера в 10 зашел Поливал на огороде С леечкой бегал Попробуй, набегайся да у тебя никакого веса не будет. И ешь тоже, что я. Геркулес, и все. Два яичка. Ну, хлеб. Вот и все. И будешь ты худенькая, как я. Вот такая вот. Вот. А потом еще одна баба идет. Ну, тоже. Вот. Еще толще. Наверное, ее мама. Ну, просто сумочка типа вот по делам пошла. Да какие дела? Главное, не в поселок идет, а из поселка на окраину. Не-не-не. Это не пойдет. И сегодня я первый раз встретил мужика. Ну, моего возраста. Хорошо одетый. На лицо такое. Не худое. Упитанный. Ну, в маечке. Так, спортивные, Ага. Бодренько идет. Ну, молодец, молодец. Хочется сказать. все ну, что ты делаешь? Ну, пустую энергию тратить. Пустую. Да если вкалываю, так вкалываю. Вон моя работа. Вон. Вот это нужно садить. Вот это нужно садить. Вот там нужно пикировать цветы, которые почему-то не растут. Вот за ландышами я ездил Это капуста на, на огород Это тоже что-то не Почему не растет, я хрен его знает Помидоры, что-то не растут а, Лилии я привез Вот привези лилии, будешь худенький Вот а Заняться нечем Главное, живет в своем доме Там, куда он шел, там э, этих нету Вот тоже пионы, которые почему-то болеют И не растут, дать корни перерублены так вот, я отвлекся. Вот, занимаются, лишь бы ничем не заниматься. Кстати, вот кислицы, наверное, или что, надо посмотреть. Ну, думаю, развести, да. Я вижу, как-то продавали их. Занимается чем угодно. Ну, а чем он занимается? Вот пришел в свой дом, что он ничего не делает? Я не знаю, если я тут... Я сегодня встал утром, ну, не то что встал, проснулся, вот так вот, и чуть-чуть перевалился, ноги поставил на пол, и потихонечку, потихонечку встал. и Такое ощущение у меня было, как будто я проснулся на следующий день после боя с Майком Тайсоном. но ну, буквально все тело, вот ломит все. Потому что это же такие нагрузки, представляете, вот такие мешки сейчас. Мешок этот нагород рассыпать, потом копать, потом тяпать, потом поливать, потом садить. Потом еще куда-нибудь мысль... Придет голову съездить зачем нибудь Вот это нужно куда-то унести в другое место. Короче, нагрузка на... Я просто думаю, ну ладно, сейчас мне еще молодой. Но так же нельзя дальше, в будущем. Надо все организовать. Допустим, вот эти ландыши уже не ездят за ними, а чтобы они росли у тебя на огороде и размножались. Они хорошо размножаются. Вон они как распустились хорошо. Вот. Еще бы их кто покупал. Вот. Так же нельзя. Это... 70 лет-то не будешь так ездить. И 80 тоже. Нужно что-то другое или переходить на... Ну, отказаться от этого. А как? Ну, это, вы понимаете, это бесплатно. Если бы у меня были деньги, пошел, купил, допустим, луковичные э, цветы. Луковичных у нас на рынке вообще нету. Сейчас рынок весь заполнен. Петуня, питуня, петунья. У вот людей вообще фантазии Тут вот Кроме петуни, у них ни хрена нету. Слава богу, в этом году впервые появилась питуня. Звездное небо, ледяное небо или грозовое небо. по ну, ледяного не было. Но ну, вот, хоть какой-то шаг вперед. А то я думал, ну все, одно и то же, одно и то же. Ну и пару там еще цветочков появилось. Хоть немножко развития. Я смотрю, шве. Извилины свои шевелить-то начали Эти цветочницы так, Ну зарабатывают там допустим 1300-1400 за месяц Ну и на год хватает как бы хорошо Нет, ну вы ребята двигайтесь Вы развивайтесь Понимаете, когда я 20 лет Предпринимателем был, у меня голова настроена Так, на чем заработать на чем. Я просто прошел, посмотрел, чего нету ну, есть же интерес... Вот лилии, почему бы не выращивать Я могу взять комнатные лилии которая 25 сантиметров которых нигде в Кировке нет. который неодноцветные переливаются. переливается. В горшочек посадил. Как вот Люба дорого посмотрите. И любые другие. У нас, кстати, на срезку цветы идут. Почему? А у нас 7 цветочных магазинов. всем, Если бы не шло, они бы уже давно позакрывались. А так все больше и больше становится. Значит, на срезку идут. Лилий нету, Хоризонтем очень мало и выбор небольшой. Вот, и вот чем заниматься. Вот я прошел по поселку, посмотрел проанализировал, сделал выводы. Вози того, чего нету. Зачем возить то, что у других есть? Пусть оно даже идет, но зачем людям перебивать цену и потом смотришь. Один по 100 рублей, а другой 95. И что и третьему делать? По 90 выставлять, чтобы у него брали. А тот 85 выставит. Ну это же ерунда. Или 84 даже. Это ерунда. Вези то, что нету. Ну можешь привезти? Можешь. Ну и вези. Вот лилия хочу они ну пионы пионы только что бесплатно ну мне не нравится но слишком он нежный этот пион посадишь отойдет не отойдет я не уверен что вот этот пион хотя он уже налился вот налился он распустится я не уверен вот так будет будет эти у меня как кстати в том году было уже все перезимовал уже на следующий зиму как бы, ну, отошел, листву выпустил, бутон выпустил, я его поливал, все там, замульчировал, все, вроде нормальные условия. И засох бутон. Что-то висел, висел и засох. кстати вот эти муравьи задолбали, блядь, сука, муравьиная кислота. Что ты лезешь? Ну вот места нету, блядь. Не знаю. Зла нет. Вот что лезет? Вот. Ну, для меня загадка. Ну, почему же не растет? Сегодня уже плюс, наверное, 14. Сейчас. Рассада. не растет? Арбузы я люблю. Это, по-моему, огонек. Почему не растет? Это, кстати, вот почти одинаковые, да? Где арбузы где огурцы, не знаете? Ну, вот огурцы. Наверное, раньше посадил. А может, раньше развиваются? А может такие не растут Я говорю, не растут, он посадил, вылезла И, и что? Ну, и, и, и спит Литургическим сном а Это не знаю ну, Листики выпустила. а дальше что? Сил-то нету Сейчас посадишь на грядку а Будет там под 50, ну и все Так он у меня в прохладном месте в тени стоит А там что будет? Ну, уже ж много у меня погибло вот, на грядке. Да, считай, грядку посадил, и, грядку, и грядка погибла, блин. Три дня дожди шли, холодные. Дело в том, что градусник к земле там показывает плюс 10, плюс 14, это одно. Но когда холодный дождь, я температуру не мерил, а там может быть температура воды плюс 2. Ну, это вот все, три дня лило на 9 мая. Перед этим они неделю стояли в грядке, все нормально, вот в таком состоянии а после 9, когда три дня прошло, я вышел, опа, все, все, нету ничего, все пропало, все на смарку, придется пересаживать. Я уже упоминал, что у меня не растет, вот, э, в частности, рассада и, в частности, цветочки. Были предположения, что ну, или перелил, или не долил, или грунт слишком твердый был. Но тут все идеально. И я вот только что <coughs>, пришла мысль, откуда я беру воду из погреба. А откуда рекомендуют? А рекомендуют брать дождевую воду или талую снеговую воду, потому что она мягкая. А вот там, которая с погреба, она жесткая. Я только что дошел до этого, потому что. Начинаю стирать и не мылиться. но ну, блин, думаю, ну что за мыло стали делать А потом думал, а при чем тут мыло Мыло-то тут ни при чем И холодная вода не причем, Просто может быть Жесткая вода, поэтому Ну не растет она Вот не растет, вот как бы вылезла и стала А дело в том, что У меня же пол, полный Погреб воды И я с утра накачал И думал, что у меня проблем-то нету. Вот такой бак самодельный накачал да и все не знаю сколько тут два куба ну вот еще и там еще бочка это без проблем а если мягкую воду ну, мы же с погреба воду не пьем а с колонки носить я извиняюсь <coughs> ну, в принципе можно попробовать вот скажем сделать чтобы более менее одинаковые были одну из колонки поливать а другую с погреба и посмотреть как она растет вот ну, а попутно, вот, пиончики, ну, опять же, ну, хотя бы здесь написал, какого числа выкопал. Ну, да, они болеют, потому что корни перерублены. Они не завязаны. Ну, естественно, привез в хорошем состоянии. Только что перерублены. Но потом сутки прошли, они что, вянут. Корни-то не работают. Питательные вещества не поступают, как поступали. Ну, у некоторых ничего. Вот, допустим, Ничего, вот ничего. вот вообще очень хорошо. Даже вот начинает распрямляться и, наверное, зацветет белым. А то меня было посадил и, и не цветет. Сука. Эти муравьи задолбали, блин. Кто их придумал? Какие они там санитары? Они вредители, уже хотят что-то там сплести, как на смородине, наверное. Чем их обрыскать? Я не знаю. Обрыскаешь, она увянет. Дихлофост у меня есть. Интервью. интерьер просроченный. Вот, ну, и главное, вот не на сорняке нет. Нет, сорник не нравится. А вот что-нибудь культурное, что можно. Вот где-то уже откуда они появляются, как неоткуда, как фокусники. Значит, где-то что-то уже нашли, блин. Что их привлекает? Запах, что ли? Тоже пионы любят. Красоту. Засранцы. Вот зачем муравьи? Вот какую пользу муравьи привозят, не знаете? Я не знаю. Живут в свое удовольствие, портят людям жизнь. Вот дом старенький, начинает туда лезть. Пионы привез, начинает пионы жрать, сука, свою кислоту выделять. Это же добром не кончится, я думаю. У смородины вообще лист вот так скукожился. Я не помню, чем попрыскал, но все, проблема прошла. А тут я не знаю, что делать. Ну, там тля была. Тля, муравьи, это друзья большие. Попрыскал, тли нету. Муравьев тоже, ну, надо тут опрыскать. Ну, не знаю, муравьев поможет, или нет. Надо экспериментировать. Вот так вот. Заключение можно принести. Жесткая вода, жесткая вода, и вот получается, она, во-первых, не растет, во-первых, он желтенький, она пропадает сука. А я уже в тенек поставлю. Ну это так, с утра еще косые лучи Вот, я допускаю. А потом солнце уходит, оно вот здесь вот так вот становится. Вроде бы светло и не жарко. Чтоб почва не пересыхала. Но нож не растет. Оно. Не растет и пропадает. Сука. Надо срочно идти за водой. Во-первых, а что срочно? Тут все в мокрое. Сначала пусть подсохнет. Сначала. Вот. Земле я не даю пересыхать, земля очень хорошая, перегной, песочек, все хорошо, перегной, не перегнивший, так что, я не знаю, ну допустим, взять паландушу, но он даже цвести начинает, ему хорошо, или ну, начинает отходить, уже подниматься начинает. Вот, а эти, что я привез, я просто их придержал. Нужно было сразу рассаживать в пакеты. А я их целлофаном корни укрыл, корни намочил, и они так стояли, потому что не было времени. А сейчас я не знаю. Это... Ну, в принципе, оно, знаете, я считаю, что даже листва можно вообще их обрезать нахрен. Корни-то живые. Да, и они что-то от корней пустят. Но это когда на следующее это. А лето, а пока, ну что, ну ничего, корней нету, вот оно соки не идут туда, не качает, а когда лист вообще превратится в сухой, как бумага, туда даже если будут качать, а куда качать, это листьев то нету, уже как бумага, можно самокрутку заворачивать. Вот такие, вот что я хотел сказать по жесткой воде и почему. Ну как это один из ответов я считаю Почему она не растет Вот сейчас попробую высадить на огород А на огороде жара Если градусник вот так вот положить кстати, Сколько так? Ну 42 42, так же на грядке будет Что будет расти? А в обед будет все 50 Значит что? Нужно укрывать агроспаном А где его взять, если денег нет? Ну вот оно начинается Я не знаю, как люди садят У них растет На солнце а, Я ничего не растет. Ну, кроме сорняков, конечно. Вот кому это интересно, послушайте. Вот сегодня 20 мая. Что происходит? Температура в тени плюс 35. Это сейчас 3 часа дня. Вот там у меня 2 градусника, да, лежит. Вот который в землю воткнут. Температура земли плюс 30. Что будет расти? Плюс 30 а который лежит на поверхности там все зашкаливают. 55 показывает но там наверняка больше что будет расти вот смотрите вот у меня астра я посадил уже неделю назад ну, не растет она ну плюс 55, ну что она, вот она загибается поливаю ее вечером поливаю, рано утром поливаю вот это вроде отходит это ну, вроде тоже не загибается а другое дело, что вот в тени в тени плюс 28 вот так вот я подумал, что здесь грядки вот так вот какую-нибудь сделать заслон, чтобы так же было, как здесь вот им комфортно вот оно прекрасно себя чувствует вот, и может зацветет но это просто бак я просто туда вместе с корнями с землей положил, пролил водой влажное то есть не жаркое влага Ну, нормальные условия. Ну, но там же, но ну, это вообще... <дых> вот 1 мая было, по-моему, плюс 5. А, 20 мая, 55. Ну, что это? Это как на луне. Вот сейчас вот посади, и все загнется. Все загнется. Вот какую рассаду можно садить? Какую? Вот пока в тени. Вот она, вот, а я сто процентов даю, вот высади ее сейчас на огород. И все, она высохнет. И вся погибнет. Она и здесь вот какая-то что не хватает. Хрен но я э, грешу на то, что поливаю водой с погреба. А там она жесткая вода. Поэтому может быть вот такая болезнь, от чего не понятно. Ну вот листик нормальный, Ну, та же земля. Та же вода. В том же месте стоит, ну, буквально 10 сантиметров друг от друга. Это бы хреново. Да, это бы тоже не очень хорошо. А этот нормально себя чувствует. Вот и поди разбери, что у них там. Вот это Астра. Неизвестно, какого происхождения. Здесь была этикетка, здесь и здесь. все Это скотчем было. А вот она, ну, дело в том, что туда-сюда, туда-сюда носишь. Ну, Но дело в том, что ночью плюс пять всего лишь, ну, что ночью? Ну, заносишь. Вот. А на день выносишь, потому что заносишь-то в темное помещение. А им надо солнце. А там досвечивать, я извиняюсь, денежки за свет платить. Приходится выносить. Вот носил-носил туда-сюда, пока она отвалилась, вот так вот, неизвестно что. Ну, это баклажан уже с другой история и что эти так нету результат на сегодня не растет еще и желтеть почему чуть пропадет пикировать вы скажете а что пикировать она не растет она не растет корытся хоть пикировать хоть не пикировать не знаю что и надо